А, да. В сегодняшнем выпуске я продолжу свое хардовое выживание, да, в свое, значит, прохождение по сюжетной линии в игре, ну и попутно буду стараться делать мини-гайдики на те или иные моменты, как по типу, например, развести костер, как, например, приготовить себе сытный обед и как, и просто-напросто как не сдохнуть в этих джунглях реки Амазонки. Об этом и о многом другом в сегодняшнем видео, поэтому поставь, пожалуйста, авансиком лайкосик под данный видосик, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Green Hell. Ну а мы, друзья, продолжаем выживать в этом мире. Мы остановились на том, что мы начинаем потихонечку переезжать в новые места. Новым местом стал у нас вот этот мой лагерек. да, он немножко видоизменился. Здесь я уже построил, как вы видите, и сундучок для хранения некоторых вещей до да, лишних, и много всяких различных хранилищ, да, для маленьких палочек, для обычных палок подставочку поставил, есть подставочка для длинных палок, также есть подставочка для банановых листьев, есть подставочка для камней и многое другое, ну и пока что э, костер я развожу именно вот здесь вот рядышком со своим местом ночлега да, вот тут вот у меня вот кроваточка стоит, а вот здесь я собственно жгу костер, костерочки да, что обеспечивает меня еще и а, теплом, ну и конечно же здравомыслием, ну что ж, тут я делаю еще один навес, да, который поможет мне немножко расширить эту мое бунгало, я думаю в процессе этот одновесик нам пригодится Да, здесь мы тоже будем а, размещать Какие-нибудь сундучки а, Вот такого вот плана, но слишком сильно Надолго, ребятки, я задерживаться здесь а, Не стану, немножечко здесь мы Поживем и будем перемещаться дальше Следующее, у меня здесь есть, значит, кокосовые Миски с водой, вода это Очень сильно неотъемлемый источник Нашего, нашего выживания, поэтому а, Смело, ребятки Ищите кокосы, кстати, вот, наверное За этим сегодня мы исходим Я покажу все-таки, как искать кокосы, да, и для того, чтобы вы были обеспечены а, всегда водичкой, потому что на раннем этапе выживания у тебя, мой дорогой выживальщик, могут возникнуть серьезные а, проблемы именно с ресурсом а, вода. Если уж тебе другой никто досаждать не будет, то с водой у тебя обязательно возникнут а, проблемы. Ну, по крайней мере, когда я начинал свое выживание, начал выживать первый день в этой игре, у меня, конечно же, были офигеть какие проблемы. Так, где у нас вода, откуда можно ее ее а, достать не могу понять так 20 30 и 40 пунктов да я полностью набрал свой значит тут вот этот кокосовый бидончик и можно выдвигаться мы заряжены энергией и позитивчиком и можно выдвигаться но спешу тебя предупредить что не торопись бежать в лес без какой-либо а, брони. Давай я сначала тебя научу, как делать элементарную а, броню. Для брони, для создания брони, тебе потребуются просто-напросто банановые а, листья. Ищи деревья с бананами. Вот так вот они у нас выглядят. Так осторожнее, главное не нарваться ни на какую-нибудь гадюку в кустах, потому что здесь... Вполне возможно, что уже где-то заспавнились гадюки. Вот, ребятки, банановое дерево. На нем ты найдешь эти самые листочки. Просто-напросто руби его либо ножом, либо топором. Оно упадет. И банановых листьев у тебя будет немножечко побольше в твоем, значит, на твоем складу. Да, банановые листья тебе всегда пригодятся, потому что это основа, можно сказать, для стартовой брони. Так, кто здесь пищал? Так, сейчас собираем все листики. Мы можем таскать больше одного листочка, поэтому не запаривайся, не таскай их по одному. Да, наш персонаж не, не настолько, ребят, слабый и хилый, он может таскать сразу же по несколько листиков. В частности, мы, по-моему, взяли 6 штучек. Ну, давай проверим сейчас, сколько у меня здесь? 15. А, да, спускаем все листья, получается 21. Да, а, по 5 штучек. По 6 штучек наш персонаж может таскать эти самые банановые а, листья. Так, ну что, я, в принципе, броньку уже себе сделал. Да, могу тебе показать, как это делается. Для создания броньки, конечно же, берем один а, банановый листочек. Открываем меню крафта, нажимаем на Tab, выбираем кнопочку создать. И вот таким вот образом помещаем банановый лист просто в меню крафта. Дальше, что тебе потребуется? Конечно же, несколько веревочек. Да Что ж такое? У меня веревоч... веревочек-то нет в инвентаре. Ну как так-то, друзья? Как же так? Придется взять... Ох, нифига себе, я кинул. Придется взять с моего, значит, стендика. Я тут немножечко веревочек уже собрал. Да, и у меня в моем лагере уже много каких ресурсов. Имеется, блин, пошел дождь. Дождь, ребятки, хорош тем, что он наполняет ваши кокосовые вот эти вот емкости, кокосовые мисочки чистой а, водой. Поэтому стоит их оставлять именно на открытом воздухе. И тогда вы будете всегда обеспечены водой. Ну, если, конечно же, у тебя есть эти кокосовые мисочки, сейчас, ребятки, я вам продемонстрирую. Сначала начнем с брони. Ну, давай еще разочек попробуем. Так, нажимаем тап, нажимаем «Создание». Переносим сюда банановый лист и переносим несколько а, веревок. Да, две веревки достаточно. Ну и таким образом, друзья, у нас изготавливается броня а, из листьев. Я же изготавливать ее не стану, потому что у меня уже, в принципе, достаточно на моем персонаже такой брони. Поэтому я ее просто-напросто, этот банановый листочек, уберу на свою сто стоечку. Она мне точно а, пригодится потом попозже, когда, например, буду обновлять сломанную броню. Ну и все. Тогда, когда у вас есть броня, да, давай я покажу, как она отображается. Просто на клавишу «Осмотреть» ты можешь посмотреть, что вот здесь вот на каждой части твоего тела добавляется вот такой вот значочек щита, да, маленького. Это значит, что у тебя на твоем персонаже одета какая-никакая броня. Ну и статус брони можно посмотреть, наведя на нее просто-напросто в меню осмотра. Вот здесь, например, прочность 41, здесь на руке прочность 58, здесь 35 и здесь у нас тоже 35. Поэтому мы, можно сказать, сейчас при броне... И теперь смело можем выдвигаться а, на поиски. Ну, на поиски чего? На поиски кокосов, конечно же, с тобой сейчас мы выдвинемся. Ну и попутно, может быть, зацеть, зацепим мы какую-нибудь шушуру. Тихо, где-то зашуршал тут паучок. Ну, такой звук обычно издают пауки, которые попадают под наши с вами ловушки камни. Да, вот он попался под наш камень. Так, мышка! Мышка здесь рядом пищит. Я вообще-то на вас здесь ставлю эти капканы. Там, по-моему, броненосец у нас ползает по Тёмкин. Так, и здесь тоже у нас... Здесь тоже, ребятки, у нас паук. А, вот эти вот бразильские пауки странствующие, это, ребят, не еда. Это так себе тема, потому что они ядовитые, они у вас вызовут э, недуг. То есть вы не, не, не торопитесь, ребятки, есть все подряд. Здесь сначала лучше э, исследуйте. Я же, ребят, все на своей шкуре прочувствовал, поэтому не рекомендую питаться вот этими бразильскими странствующими пауками. Лучше всего их выбрасывайте. Да-да-да, они э, э, ненужный ресурс. Так, кто-то здесь у нас шастает. Пойдем-ка посмотрим. Ну, во-первых, нам нужно найти дерево с кокосами. И что-то, глядя издалека, я не вижу никаких деревьев с кокосами. Вижу только броненосца. Давайте, ребятки, уже к нему подбежим. А ну, стоять! Стоять! Это полиция! Да-да-да, руки за голову. Да, трехпоясный броненосец Да, является таким основным источником еды пока что для нас. Ну, как основным? Каким-никаким источником еды он точно является. Свежевание животных. И мясо мы взяли Мясо с него немного, но хватит, чтобы утолить немножечко голод Блин, и грязные мы стали Ладно, сейчас в речке помоемся Ищем, ребят, дерево с кокосами Деревьев с кокосами здесь на самом деле не так уж и много Спавнится, они достаточно а, редко Ну и когда вы, ребят, идете в лес, будьте осторожны и внимательны а, В лесу а, бывает шастают а, дикие кошки, да а, дикие ягуары, которые так и хотят нас с вами погрызть, поесть. Так, ну что, кокосы, где вы? Надо, ребят, срочно найти кокосовое дерево. Кто-то здесь шарится в кустиках, мне показалось. Давай-ка залезем сейчас на камушек. Интересно, если я буду находиться на камушке и на меня нападет ягуар, я, он на меня, до меня не достанет или же нет? Надо это все дело тестировать. Но лично мне тестировать как-то а, не хочется. Так, отсюда очень хорошо видно, где у нас есть кокосы. Кокосики, вы где? Здесь, я вижу, в этом лесу нет вообще этих кокосов. Да, они очень редко появляются. И надо их умудриться еще найти. Ладно, прогуляемся немножко подальше. Вот в тот лесочек сходим. А может быть даже не в тот, а вот туда вот. Да, где у нас пальмы? Старайтесь, если идете за кокосами, то ищите пальмы. Так, капибара, капибара это очень хороший персонаж для охоты. Можно как из лука, но лучше всего его копьем прям в голову. Да, да, да, блин, там опасное место, там у нас лягушки шастают. Так, ладненько, пойдем-ка мы сходим вот туда вот на ту сторону реки. Да, да, да. И я надеюсь, там у нас получится найти то, что мы хотим. А мы хотим, ребятки, найти дерево с кокосами. Где же оно? Где же, ребятки, в кокосовом лесу, точнее, где пальмы растут? Там нужно искать кокосы. Сейчас мы его и найдем, я думаю. Так, сколько же вас здесь ходит? Вот, ребятки, капибара ползет прямо сама к нам в руки. Постараемся не промазать. На! Так, побежала, побежала Капибара. Стоять! Да, когда вы попадете в Капибару копьем, то можно смело его попробовать подогонять. Потому что если от вас она убежит слишком далеко, вы потеряете в том числе и копье свое. Так, куда она убежала? Она в этом направлении бежала, я точно помню. Вот эти вот звери, которых вы подшибли, они имеют свойство умирать. То есть со временем. Если вы вонзили копье вашего противника, то вот она, друзья, вот она лежит. Все, бежала, бежала и, как говорится, прибежала, Вот она. Забираем копье и, конечно же, разделываем. Да, и заодно, кстати, возле речки можно будет и помыться. Не забывайте, друзья, нужно постоянно мыться. Вот там вот, значит, в левом нижнем углу экрана, да, рядом с индикатором здоровья и выносливости, а, присутствует еще и индикатор грязи. Мы сейчас очень сильно загрязнены. Аж у нас, смотрите, капец, руки грязные, все грязное. Да, если мы сделаем осмотр себя, то мы увидим, какие мы чистенькие здесь сейчас ходим да вообще капец просто так ну что ж давайте давайте уже помоемся вот она речушка помыться нужно обязательно да иначе смотрите какие будут негативные эффекты если мы не помоемся когда мы будем есть например ту же самую какую-то пищу неважно какую на нас будут нападать паразиты да независимо от того есть они в еде самой или же нет паразиты будут приползать к нам в желудок Прямо с наших грязных, вонючих рук. Поэтому, ребятки, мойте свои э, руки. Так, ну что ж, что-то нас Капибара далеко увела от того места, где мы должны были находиться. Пойдемте аккуратненько вернемся сейчас назад. Да, мне все-таки нужно найти кокосы. О, я же вижу кокосы прямо отсюда или нет, или мне показалось? Подожди-ка, подожди-ка. Мне, походу, показалось или же нет? Вот же кокос! Вот, ребятки, нашел я кокосовое дерево, отлично! Ищите, ребят, вот такие деревья. Если вы видите, вам попался снизу кокос, на земле он лежит, значит, поглядите, ребятки, наверх, там еще должно быть как минимум э, два. Такая закономерность э, джунглей. Все, ребят, разбиваем кокос. У нас как раз-таки небольшая жажда нас мучает, но не сильно такая, да, но мучает. И выпиваем. Можно прям просто их забирать. Так, отлично! Дальше, ребятки, чтобы сбить вот те вот кокосы, да, не надо рубить дерево, не надо по нему стучать, там что-то а, упарываться, делать непонятно какие-то действия. Просто возьмите ваше копье, да, можно даже, ребят, самое обычное копье взять деревянное и метните в этот кокос, он сам к вам упадет а, в руки. Да, успел я его задержал, вот тут вот на краешке, блин, опасно мы тут работаем на самом деле, потому что мы можем в любой момент упасть в эту пропасть. Так, давайте разбиваем кокосик и можно его забрать. Блин, не лезут кокосы в наши руки, потому что мы и так уже набрали мясо, и кокосы нам не лезут. Так, давайте-ка съедим бананы. Так, может быть, что, стоит что-нибудь выкинуть, например, какие-нибудь палки. Палки у нас в лагере имеются, да, для того, чтобы а, принести в лагерь что-то ценное, мы, наверное, пожертвуем сейчас палочками. Да, плюс коротенькими палочками. Вот так вот здесь их оставим В конце концов, потом можно будет за ними обратно прийти Все-таки, ребятки, кокосы гораздо ценнее, чем палки Их гораздо сложнее найти И еще один, ребят, кокос Тоже метаем копьецо Стараемся сделать так, чтобы наш кокос не упал куда-нибудь в пропасть И забираем его Да, друзья, все Мы, как говорится, набрали три кокоса Вот кости нам тоже пригодятся Вот что, ребят, ценного, да, это кости Их использовать можно следующим образом Кости у нас пригодятся для изготовления, ну, каких-то компонентов из них. Вот, в частности, мы можем сразу же положить сюда кость, положить сюда еще одну. Ничего не происходит. Но вроде бы как с этой костью можно взаимодействовать с помощью ножечка, насколько я помню. Давайте попробуем. Так, нет, не получается. Короче, ребятки, надо, надо, надо умудряться делать что-то из костей полезное. Пока что у меня рецепт а, не открыт. Ну все, ребят, несем то, что мы добыли в наш Лагерь, а лагерь наш, наш находится прямо вот там по курсу вроде бы, да. Аккуратненько, осторожненько, я надеюсь, ни на кого мы не наткнемся, мы придем туда рано или поздно. Итак, ну что ж, вот мы и добыли немножечко кокосиков, да, конкрет, а конкретно три штучки. Трех штучек, ребят, вам хватит, э, в принципе, на первое время, поэтому нужно как минимум найти одну пальму на начальном этапе вашего выживания, и это вам точно поможет. Откуда это дерево выросло? Подождите, подождите, у меня же здесь не было ничего, и какой-то специальный э, саженец я сюда не высаживал, вы посмотрите, у меня прямо здесь выросло вот это дерево, ничего себе феномен! Я просто в шоке, друзья. Ну да ладненько, это только нам э, на руку сейчас. Да, конечно же, я здесь планировал поставить несколько грядок, но вот такого поворота событий я точно не ожидал. Да, выросло, ребят, вот такое дерево с неизвестными плодами. Я знаю, что эти неизвестные плоды у нас достаточно а, полезные Так, Ну что ж, пришло время нам, наверное, развести еще раз костерочек Да, вот эти все кокосы, которые мы добыли, можно здесь выкинуть Вот хотя бы сюда, пускай они здесь лежат Мясо, которое мы нашли, надо обязательно сейчас будет пожарить Ну и давай я тебя научу, как стоит разводить костерочек В начале игры нас, конечно же, учили Но давай уже в реальных условиях тебе я расскажу Так, ну что ж, для того, чтобы создать костер, нужно нам зайти в записную книжечку Да, заходим в записную книжечку и ищем вкладочку вот здесь вот с огоньком И, конечно же, находим малый огонек И устанавливаем его куда-нибудь, куда вам будет а, поудобнее Мне же удобнее их устанавливать, вот эти костерки, вот сюда Сейчас наберем немножечко палок и будем разводить С чем-с чем? А с палками в лесу проблем вообще никаких нет Ну, зависит от того, конечно же, где вы а, живете Но ну, я сейчас живу в такой области, где палок просто-напросто дохренища да, да, кругом я, значит, вел вырубки леса массовые и здесь у нас осталось огромное количество палок. Так, эти большие мы пока не подбираем. Собираем пока обычные палочки и собираем палочки самые мелкие для того, чтобы развести костерочек. Так, почти что я набрал нужное количество. Осталось только несколько мелких еще добыть. Можно, кстати, вот таким вот образом, нажимая на правую кнопку мыши, да, наведя на палку, разделять их сразу же на более мелкие фрагменты. То есть из одной такой большой получается две а, маленьких. Так, все, 10 у нас таких имеется. Осталось еще нам набрать 10 обычных. Ага, тоже, ребятки, полностью уже забрали инвентарь. Можно по пути, конечно же, прихватить вот эти вот длинные. Да, они нам тоже потом пригодятся Ребят, эффективно ходите в джунгли за ресурсами То есть, если вы хотите э, по максимуму выживать здесь, да И э, чего-то достигнуть, то учитесь, ребятки, э, грамотно добывать ресурсы То есть, пошли в лес, попутно захватили на обратном пути, например, несколько вот таких вот палок Принесли в свой лагерь и здесь где-нибудь их э, сбросили Я же здесь делал, сп сделал специальную подставочку, да, для таких вещей у меня потихоньку ресурсы здесь копятся, лагерь, конечно же, вам поможет при вашем выживании, вы всегда будете знать, куда вам можно отступить. Так, ну что ж, продолжаем, ребятки, делать костер, для того, чтобы нам доделать, нужно необходимое количество ресурсов, так, у нас залаз прошлого костра, осталось, да, маленькие палочки, ребят, большие палочки и вуаля, все. Костровище у нас само готово, можно смело расставлять в него вот эти вот наши чашечки из кокосов. Да, вот видите, я использую вот эти чашечки, пока что я в них готовлю еду. Ну и для того, чтобы разжечь этот самый огонечек, нам нужно сделать сначала ручную дрельку. Как она делается, я вроде бы не показывал, но давай я тебе сейчас подскажу. Идешь в записную книжку, там скорее всего уже должен быть рецепт этой самой ручной дрельки. Вот в этой вот вкладочке. Вот она, делается из палки. Или доски плюс короткая палочка Вот таким вот образом мы делаем ручную э, дрель После чего выбираем ее в инвентаре Нажимаем использовать Наш персонаж садится, да, у нас вроде бы выносливости должно а, хватить. Выбираем, ребятки, или сухую траву, или же вот из этой вкладочки, из, кос, из, из, из костров, да, вот из, из, из костерка, с иконочкой костерка. Выбираем либо волокно, либо птичье гнездо, и вот сюда вот помещаем. Просто, ребят, перетягиваем, вот сюда по центру помещаем, и наш персонаж начинает работать. Давай, давай, давай, должно хватить выносливости, но... Так, не хватило, ребятки, нам выносливости и энергии. Давайте-ка съедим каких-нибудь грибочков, во... Есть грибочки, добавляющие нам энергию. Давай попробуем еще разочек. Я надеюсь, что сейчас нам хватит э, энергии для создания этого всего дела. Я надеюсь, что... Э, да, давай, родной, давай, но ну не подведи же, давай! Так, посмотрим. Начинаем, продолжаем, а разводим, трем. Ну! Ну! Да что ж такое, ребятки, еще бы мне вот таких грибочков с энергией было бы нормально, но ничего страшного, мы находимся возле нашего лагеря и заполнить энергию не составит труда, просто-напросто давайте а, поспим вот здесь вот в постельке в нашей, да, и восстановим часть энергии, но слишком надолго не будем сейчас заваливаться, вот, нам этого в принципе а, достаточно, не забывайте, друзья, что нам нужно приготовить а, еды на а, костре, иначе наш с вами запас различных элементов уменьшается с каждой прожитой минутой, так, ну что ж, да, Давай, родной, давай уже, родной, давай, у тебя все получится. Три лучше, три, да, друзья. Разведение огня плюс один, да. Напоминаю, когда мы разводим огонь или выполняем какие-то действия, у нашего персонажа увеличиваются... Навыки, навыки можно тоже вроде посмотреть где-то в записной а, книжечке, а может быть еще где-то, если честно, я что-то не заморачивался даже. Ага, вот, ребят, а, количество прокачанных навыков можно посмотреть вот в этой вкладочке с лампочкой, да, здесь у нас топоры, здесь кулаки, ножи, а, копья, изготовление предметов, как вы видите, да, тоже у нас а, копится разведение огня, кулинария, а, стрельба из лука даже есть, метание у нас имеется, рыболовство, свежевание животных. И рыболовство э, с копьем. Да, вот это все навыки, которые мы можем развить здесь в Грин Хелен. Ну что ж, друзья, у нас костер готов, и мы теперь готовы э, на нем готовить что-нибудь. Смотрим количество наших элементов. Да, в принципе, более-менее в порядке все, но старайтесь, ребят, добытое мясо которые я здесь где-то выкинул в сундучок, да, положил я. Старайтесь, ребят, добытое мясо слишком долго не хранить, потому что оно имеет свойство портиться. Видите вкладочку разложения, да? Через 12 часов этому мясу придет хана. То есть оно просто-напросто сгниет, но в этом тоже будут свои плюсы со сгнившего мяса. Можно будет получать личинок, которые потом будут использоваться в лечении болезней. Так, ладненько, это уже другая тема. Для того, чтобы приготовить вот в этих вот кастрюльках, во-первых, -во -во ребятки, Помимо вот этих кастрюлек мясо можно жарить на костре прямо а, вот таким вот образом Просто перетаскивайте и кладете вот сюда вот рядом с костерочком Это первый способ Ну и второй способ, конечно же, готовка на костре Наливайте из кокосового бедона воду в эту миску она у нас чистая, она у нас уже готова к приготовлению. И кладете туда, либо же грибочки какие-нибудь, да. Ну, я в данном случае положу мясо капибара сюда и приготовлю. Вот так вот, да. В чем плюс, ребят, готовки именно вот в этих вот блюдечках, да, с водой? В том, что готовятся они гораздо быстрее, эти блюда, как видите, раз, и все, в то время, когда у нас мясо капибара еще жарится. Это первый плюс. Второй плюс, что... Помимо а, просто-напросто употребления и получения стандартных каких-то а, показателей, у вас прибавляется водный баланс ко всему прочему, да. Но я не знаю, насколько у нас получается выгоднее. Да, давайте сейчас с вами сравним. У меня дожарится вот это мясо капибары и сравним его вот с этим вот а, супчиком. Для того, чтобы посмотреть характеристики, да, вот того, что у нас будет из супчика дано, мы достаточно нам просто открыть наш рюкзачок и вот а, нам здесь будет показано, какие эффекты при употреблении получит наш... А, Игрок, все достаточно прозрачно и а, просто. Блин, ребятки, я забыл про кокосы. Пока у нас все это жарится, давайте разделаем кокосы. Сейчас покажу тебе правильно, как разделывать а, кокосики. Берем кокосы и просто нажимаем «выпить». Да, выпили мы, значит, водички и начинаем его добывать. Нажимаем, ребятки, «добывать». А, тем самым мы разламываем кокос на две части. Но не спешите его употреблять, потому что вы рискуете подхватить каких-нибудь паразитов. Лучше здесь, ребятки, прямо и добудьте еще разок эту половинку а, дольки. Вы получите те самые скорлупки. Это, ребят, первое взаимодействие, которое можно произвести а, с этой, значит, а, кокосовой штуковиной. С этой кокосовой а, мисочкой. Кладем ее сюда. Я надеюсь, тут нас... Почему тут нас не наполняются? А нет, наполняются. Тут у нас, ребятки, где дождь идет... Там наши с вами вот эти мизочки они наполняются. Да, старайтесь их раскладывать где-то поблизости, чтобы у вас всегда был доступ а, к ним. Ну что ж, друзья... Это был, ребят, первый способ да, взаимодействия с кокосом. Второй способ взаимодействия можно его а, использовать для изготовления вот таким вот образом. Нам же, ребят, нужны вот эти кокосовые бедоны, правильно? Вот поэтому мы и делаем вот эти самые кокосики а, в, и превращаем их в кокосовые бедоны. И веревочка, друзья, просто-напросто кокос и веревочка, получаем кокосовый бидон, в который потом в процессе можно а, добывать а, воду. Но я этого делать не стану, я, скорее всего, а может даже и стану, ну и нажимаем на кнопочку «Изготовить» и получаем через 2 секунды буквально этот самый кокосовый а, бидончик. Да, этих штук можно сделать сколько угодно, да, ограничений никаких у нас нет. А, они непременно всегда вам пригодятся. Просто-напросто наполняем. Эти штуки переносные, вы в них можете перетаскивать воду а, в любых количествах на любое практически расстояние. Вот у меня уже два имеется. Да-да-да. Но этот мы кокосик тоже разделаем. Так, сначала выпьем, но тут пить нечего. И также добудем, разломав его на две а, части Чем больше мисок у вас возле лагеря, тем быстрее вы восстановите свой водный запас Блин, у меня уже энергия на исходе, персонаж очень сильно хочет спать Давайте-ка мы еще здесь несколько этих мисочек разложим Но, насколько я наблюдал, да, по, на моих стримах, вот эти мисочки почему-то со временем исчезают Это связано, скорее всего, с оптимизацией игры То, что много а, различных вот этих вот разбросных предметов со временем а, исчезают в никуда. Или, может быть, это связано, ребятки, с тем, что у нас эти мисочки имеют свойство гнить, скорее всего, и исчезают чисто по этим причинам. Так, ну что ж, друзья, приготовленное мясо капибара мы забираем. И давайте сравним, сколько оно дает питательности. Так, секундочку. Мясо кипибара приготовленное. У меня еще неизвестные эффекты, но давай-ка мы их сейчас исследуем. Таданс. 68 протеинов, 20 жиров и 15 энергии. Мы запомнили, запомнили это все. И смотрим здесь. 72 протеина. 22 жира и 15 энергии. Да, ребятки, плюс, конечно же, уготовки имеется. И плюс еще мы добав, добавляем водный а, баланс. Выпиваем эту кокосовую мисочку тоже, да, с едой. И давайте поставим еще на готовочку. Кстати, ребят, плюсы уготовки еще такие. Я не знаю, через, через сколько испортится приготовленное в, этой самой, в этом самом блюдечке мясо. Но надеюсь, его достаточно надолго хватит. Так, где моя кокосовая а, миска, еще одна? Да, давайте, ребят, поставим сейчас на приготовление. Еще одну мисочку вот сюда вот на костер и пойдем, наверное, уже а, на боковую. Так, сначала надо это все дело заполнить, заполняем водичкой, есть такое дело, сюда мы тоже наливаем водички. Так, только главное, ребят, не затушите свой костер, иначе придется опять его поджигать. И давайте закидываем туда наше мясо-капибары. Раз, и мясо номер 20. Ну и идем на боковую, что могу сказать? Пришло время немножечко отдохнуть. Отдохнем давайте мы, наверное, до утра. Все, подъем. А, сон можно прерывать самому, когда вы находитесь в этом режиме, просто нажав на кнопочку проснуться. Все легко и просто. Можно просто отслеживать вот по этой вот шкале вашей энергии. Как только она а, заполнится до максимума, можно прерывать ваш сон, чтобы а, выгодно дальше использовать свои жизненные ресурсы. То есть проспались, как говорится, по максимуму, и идите работайте То есть так оно здесь и а, работает Так, ну что ж, друзья, давайте-ка мы достроим вот эту штуку Хотя мы достроим ее попозже И мы все-таки вернемся к теме создания а, брони Так как мы уже видели того злого ягуара Который просто-напросто нас порвал в прошлом видосе да, на куски Нам нужно как следует от него защищаться, научиться Да, помимо копья и лука нам, конечно же, нужно будет иметь какую-то защиту на себе, да. А, вот ту броню, которую я сделал изначально из банановых листьев и а, каких-то там ниточек, нам недостаточно будет, ребят. Нормальная броня, это костяная броня. И давайте возьмем побольше костей вот этих вот, да, а точнее все, которые у нас тут имеются. И попробуем как-то сейчас сделаем... Во, у меня тут еще даже костей целая куча. Отличненько, ребятки. Да, не бойтесь, охотитесь на жирных существ, типа копибар и прочего. С них падают косточки. Так, ну что ж, давайте, ребятки, возьмем банановую. Банановые листья. И возьмем несколько, наверное, сразу же, три штучки возьмем. Да, нам как раз нужно три части заполнить. Не знаю, хватит ли у меня костей, но постараюсь сейчас я вам а, продемонстрировать. И продолжаем, ребятки, делать броню. А, старую броню можно куда-нибудь а, выложить. Давайте-ка снимем. И, нет, давайте сначала посмотрим, сколько у нас получится сделать а, брони. Также, ребятки, через таб а, нажимаем на кнопочку создать и перетаскиваем банановые листочки вот а, сюда. Банановый лист это, ребятки, основа для начальной брони Помните, пусть то будет просто банановая броня, ну или же с костями. Банановые листики, ребят, нужны обязательно, поэтому старайтесь, ими затаривайтесь и храните где-нибудь в укромном месте. Так, ну что ж, давайте, ребят, добавим еще немножечко костей для крафта. По-моему, нужно три штучки, насколько я помню. Да, три штучки добавляем и, конечно же, веревочки. Веревочек, по-моему, нужно... Две. Вот так вот, ребята, легко и просто делается броня из костей. Я, если честно, долго до этого допирал, но хотя здесь все логически а, понятно. Так, одна бронька у нас имеется, и давайте пойдем возьмем еще немножко вот этих вот самых а веревочек. А веревки можно находить вот на таких вот деревьях, они растут. Да, все легко и просто, на самом деле, а без, как говорится, лишних дополнительных навыков. Подходите вот таким вот деревьям. И находите здесь веревочки. Не забывайте, ребятки, не забывайте, когда у вас появляется значок вот той вот лупы. Если у тебя появился значок лупы, значит у тебя в штанах, как говорится, рифма. Да, а, давай посмотрим сейчас срочно а, на наши ручки, на нашу вторую. Вот, ребята, это самое за так говорится, штукенция, которая нам не нужна, которая мешает нам жить, это пиявки, убираем их, потому что они со временем высосут все наши здравомыслие и мы начнем паниковать. Все, ребят, убрали, избавились от проблемы, и идем дальше. Лианы это, по сути, уже веревки, то есть тут просто-напросто дополнительно как-то изготавливать из этого веревку не стоит. Но я бы, наверное, посоветовал как-то разработчикам, чтобы это все более реали... реалистичнее было из этих лиан, как-то, не знаю, чтобы можно было вить веревки, иначе просто, ну, ты Лиану берешь, все, что ли, веревка. Нет, мне кажется, надо какие-то с ней дополнительные действия сделать, чтобы каким-то образом а, сделать веревочку. Но это, ребят, лично мое мнение, да, как кордового выживальщика. Э, да, который готов играть в самые жесткие, допустим, такие вот симуляторы Да, лично мое мнение такое, что надо вот этот момент как-то э, усложнить Ну и, в принципе, и того достаточно, что уже имеется Так, ну что ж, Лиан мы набрали И давайте попробуем сделать еще немножечко э, брони У нас есть пару листьев Костей у нас 4 осталось, да Ну а на одну броню нам точно э, хватит Поэтому смело берем и делаем Так, можно, ребят, вот правой кнопкой мыши добавлять косточки? 2 и три... И также можно добавлять у нас веревочки правой кнопкой мыши, если вы не хотите перетаскивать. Тадам! То же самое, ребятки, получается... А, у нас на, на стол выкладываются необходимые компоненты, и мы получаем эту самую броньку. Есть такое дело. Две броньки мы сделали, соответственно, две броньки обычной брони мы а, снимаем. Постараюсь складировать все я, конечно же, в свой а, ящичек. Но как это сделать? Надо, чтобы в инвентаре было для этого места. Так, выкидываем кости, и давай-ка снимем мы с тобой. Чтобы снять броню со своего тела, нажимая на клавишу «Осмотреть», да, включая броню, и вот мы здесь видим броня из листьев. Так, кладем ее сюда. Эту броню из листьев. Один пунктик. Так, и с этой руки. Так, наверное, лучше, лучше с ног я начну, потому что ноги, мне кажется, больше подвержены. А хотя нет. Одна нога пускай будет у меня в обычной броне. Да, руки все-таки я защитить пытаюсь. Да, давайте вот с этой стороны тоже мы снимем броню. Вот таким вот образом. И поместим ее в наш вот этот сундучок. Это все, ребят для того, чтобы мы а, в любой момент, если вдруг останемся без брони, придя в этот лагерь, мы сразу же смогли на себя ее нацепить и были... Более дееспособный. О, как она хорошо разместилась. Так, отлично. Так, что у нас уже все приготовилось? Да, можно, ребят, выпить. Вот, смотрите, вот в чем прикол супа. Сколько бы у нас костер не горел, наш суп, он не пережарился, он не испортился. Он остался таким же э, супом, но только почему-то называется суп э, с личиночкой. Но, несмотря на это, он не просто с личинкой, а он, ребят, с мясом капибары. 72 протеина, 22 жира. Э, все наши показатели, как говорится, увеличиваются... На максимум. И вот эту мисочку мы, наверное, тоже бы выпили. Ну ладно, мне пока достаточно здоровья, не буду сразу все я пить. Так, ну что ж, броню мы сняли, и давай одеваем сразу же непременно ту, которую мы сделал, сделали, костяную. Но, но сначала надо ее поместить в инвентарь, чтобы было удобнее одевать. Давай-ка посмотрим. Вот с этой руки мы сняли, и на эту же руку мы одеваем. Просто, ребятки, и легко одевается эта бронька. 40% у нас процентов прочность. Это все потому, что мы не совсем качественно умеем делать. И а здесь, ребятки, прочность 49. Замечательно, у нас осталась только на ноге обычная броня. В остальных же случаях мы защищены уже... Костяной броней, а раз оно Так, значит можно смело Выдвигаться и исследовать Дальше джунгли Реки Амазонки Ну что ж друзья, вот такое у нас получилось небольшое Выживание и прохождение игрушечки Green Hell Если вдруг тебе понравилось то количество информации которое я успел тебе предоставить в этом видео То не стесняйся, ставь пожалуйста Лайкосик под данный видосик, мне очень Необходима твоя поддержка Твои лайки это не просто так, я взамен за твои лайки Буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм таким например как green hell также если у тебя есть какие-то крутые идеи по поводу green и не только смело пиши мне в комментариях не стесняйся и мы с тобой это предмет предметно обсудим ну что ж друзья играйте только в самые крутые топовые игры всем приятного геймплея еще обязательно увидимся и услышимся продолжение следует конечно же